Добрый день. В этом видеоуроке я хочу вам показать, как можно а, установить а, драйвер а, на принтер, расшаренного а, с Windows XP, которым подключен по USB, к, на Windows 7. Вот я вам покажу, что а, на 13, 13 подключ, подключаемся. Это, докажу, что это Windows XP, это удаленный компьютер, находящийся в Канаше. Вот с этого компьютера подключен принтер. Я должен его установить на Windows 7. Ну как нормальные люди мы расширили принтер. Нажимаем, такая ошибочка. Сейчас секундочку проверим. Так, давай сейчас обновим. А, путь. Все, у нас принтер. Нажимаем, идет подключение. Классер, который у нас установлен расширенный. Поиск драйверов и почему-то выдается ошибка. Эта ошибка получается то, что у меня как бы драйверов основных на, на официальном сайте нету, который драйвера пытаешь подсунуть в он не хочет подхватывать. Из-за этого вот сейчас, наверное, я буду... закидывал я на... А, и С-13 Филипп, другой компьютер канашевский тоже, с с а, Вот сейчас вы увидите, в чем ошибка. Ну, занимать, конечно, долго, потому что это вещь. Все это конечно, записывал без звука, потому что на работе нет звука. Сейчас вот пытаюсь по-быстрому вам рассказать, в чем суть дела была. Он пытается, ну по сути, установка принтером Он пытается найти драйвера, который находится у нас а, в центре обновления. То есть, откуда ты вот? пишет, не удалось найти драйвер, а, который у нас подходит под это устройство. Так как там а, установлен только драйвер для Windows XP 32 двух разрядный. Ну, по сути, нажимаем OK, попробуем. Нам предложат установить драйвер вручную. Мы выберем, я выберу о, это без разницы любой драйвер, так как а, в любом случае, будет одна и та же ошибка. Ну, драйверами находится в другом компьютере. Сейчас я а, админский, право, админский доступ. Откроем вот, любой файл. Окей. Вот, на подключение к принтеру. Windows не дается подключить к принтеру. Ну, я долго искал проблему, как это решить. Самый легкий способ, который работает 100% в моем случае у меня получилось я уже раза 4 так делал у меня все работает нажимаем установку принтера добавить локальный принтер создать новый порт выбираем здесь local порт далее и здесь мы прописываем прям полный путь к нашему принтеру а, расшариваем то есть я пишу у меня он находится на itc13 то есть я пишу два слэша itc13, слэш и название принтера полностью это hp laserjet как он называется в Пишем все правильно, то есть, где маленькие буквы, где большие буквы, все как написано. После этого нажимаем ОК. Теперь остается выбрать нам установочный драйвер. Установочный драйвер а, здесь подходил висовский, то есть на семерку подходит... А, то есть, если нет драйверов, то может подойти какой-то а, старенький ба базовый драйвер. Сейчас я сейчас попробую случайно выбрать драйвер, который по умолчанию а, 64-разрядный XP. Он меня написал, вот, что этот драйвер не подходит не совместим с моим процессором почему-то. Ладно, сейчас ответит. Теперь я как бы скачал заранее драйвер, даже он находится на том компьютере, потому что с первым делом сначала я там установил, не успел снять видеоурок сразу в одновременно. Это Филиппов, там, короче, загрузка, я вот распаковал. Vista 64. Окей, и он нам наш ⁇ сразу драйвера. Выбираем наш драйвер, и принтера, установка принтера. Все. Идет установка нашего драйвера. копируется на системную папку windows 32 windows 732 папочку наши драйвера на принтер где они будут храняться чтобы наш принтер мог удаленно работать сейчас устанавливается Mm -hmm. mm -hmm. Все. Здесь как бы просто формально должны как бы локально подключаемся, нет, используем по умолчанию, так у меня принтеры другой сломан. Вот у нас он создался, он готов к, а, при, а, как бы к работе. То есть можно спокойно распечатать, тестовую страницу, проверить после чего так, у меня лагануло, мой проводник лаганул. Сейчас, секундочку. То есть, получается, у вас принтер от, э, получает порт, как бы, путь того компьютера. Вот в этом есть секрет. То есть, вы не по IP-шнику, не по какому-то, опросу а просто даете порт по тому компьютеру. Вот, сейчас покажу. ИТС-13, ФП Лазер-Жет. Он получает. А подключен, как будто он по USB к вашему компьютеру. Но ну, все работает. Так что на этом видео хочу закончить. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу. Всем спасибо и до свидания.